Доброго времени суток, мои дорогие друзья. Меня зовут Дэнтэ, канал Axelius Games. Мы продолжаем с вами играть в Resident Evil 2 Remake. А еще у меня, знаете, что у меня почти прическа, как у Леона. Прям почти как у Леона. Не совсем как у Леона, но почти. Почти. Короче, меня же замочили, блядь. И нам придется сейчас заново бегать. И я предлагаю выложить нож. Один. Как минимум один. В дробовике патроны пускай остаются. Пистолет пусть будет. Огнемет можно убрать Я не вижу просто пока в нем смысла Мы с автоматом этим бегаем Но мы потом его возьмем Придется взять Патроны Матильды, ключи Все, это пускай остается Хорошо, на чем мы остановились Куда нам нужно и что нам надо сделать Во-первых, нам нужно опять спуститься вниз Потому что, бля, я... Ой, бля Вот это я огромный кусок Профукал Че я раньше-то не сохранился Подожди, а куда идти тогда в таком случае? Сюда что ли? Да! Вот он этот... Э, все, все, все, все, все. Но мы уже помним. Мы многое помним. Мы мно помним многие комбинации. И нам, собственно говоря, не нужно уже бегать их все открывать. Потому что мы их знаем. Мы их знаем. Да, доступ персонала у меня пока нет. Сейчас попрут. Пиздюки. А, он еще и встал. То есть, либо он меня, меня напугал. Все, иди-ка по кукарекой там немножко в одиночестве. Кто это? Порох. Порох берем. А, от них можно отбиться только ножом. У меня ножа не было, он меня один раз укусил, и он меня съел. А, забирай. Потом, сразу же, здесь мы забираем. Он должен вылезти же, правильно? No. Выдача раствора Мы сейчас должны получить ампулу И у меня там Эти Коды, чтобы взять э, раствор Они у меня есть Так э, Первый, для того, чтобы спуститься вниз Первый код, для того, чтобы спуститься вниз эм... Так, давайте я на паузе это все сделаю И мы продолжим Короче, все, я первый код ввел Он у нас открылся И нам придется спускаться теперь по лестнице Просто вниз Так, но ну у нас здесь много плюшек Я предлагаю совершенно сначала туда, наверное, забежать Блять, конечно, этих можно только сжечь Это же растение. Сука Даже не подходи все, он открылся пошли вниз здесь мы пройдем э, заберем энергетический блок здесь насколько я помню будет энергетический блок и еще будет вот такая вот штучка карта лаборатории хорошо и порох ну давайте объединим его потому что блядь, ну как бы больше не с, чем с этим вот так угу. говорит угу, леон так дальше сюда так серверная вот нам тут нужно было включить питание вставайте куски дерьма доброе утро бля это мне напоминает знаете что э -э -э, как мы в дейсган играли Трофа Umbrella Corporation, но мне кажется, его нужно осмотреть. Да. А вот и пароль. Трофей в форме спирали ДНК. На подставке, что написано. Вот и новый пароль. Мы его берем с собой. Так, ну, тут я думаю, ничего такого сверхъестественного обычная ручка. Катриш-распылитель пустой. Пленка тайное убежище. Хайдинг плейс. Возможно, что-точки там, да, будет интересное. Все, я думаю, отсюда нам можно, в принципе, уходить. Нам нужно... Я только что слышал шаги, или мне показалось. Отсюда, я думаю, что там? Опа, хорошо. Приятно для дробовика, приятно. Короче, этих можно будет увольнить только с огнемета убивать. Ну, блядь, это же растение, Ну, это, в принципе, логично, потому что можешь их сжечь только с пулемета. Ой, с огнемета. Я сейчас вылезу, они уже встанут, правильно? Эти звуки мне не нравятся нихуя. Я не думаю, что это он кричал. Вот это лаборатория. Я помню, что, как мне сказали, все нужно осматривать. А я, как всегда... Стоп, это надо прочитать Синтез дербитида. Поместить пустой картридж в распылитель раствора Добавить необходимое количество И немедленно охладить Так Пароль, который нам нужно ввести Нужно подняться выше Идем-ка обратно в лабораторию Так, цветочки нам Подожди Это можно объяснить Даже нахуй не двигайся не вставай Пароль, который у нас был, осмотреть а -а -а -а. Две штучки, тонкая, квадрат-квадрат, толстая Две штучки Тонкая, квадрат-квадрат, толстая Энтлих! Прелесть какая? Все, мы можем спокойно дальше двигаться Но я сначала предлагаю, что сделать Блять! Блять! Так, ладно, пизду его. Слишком страшно. Я не ожидал, что он так быстро встанет. Короче, их нужно только сжигать. Ну, огнемет я оставил. Естественно же огнемет я где оставил? Правильно, блять. Там, где не надо его оставлять. Использовать. Adjust amount of solution to это охлаждение правильно capacity. так стоп а, первое первое что там было сказано поместить пустой картридж добавили Добхай, добавить необходимое количество ум номер 21 и немедленно охладить образец 43 с неверной скоростью. если придет какой-то инцидент он может выйти из-под контроля в случае непредвиденных ли сайта эти с помощью инструкции чтобы свести к минимуму еще возможный ущерб Добавить необходимое количество и немедленно охладить. Я так понимаю... А, теперь считать еще надо, это, да, дело все? Ага, хитро придумано. Так, стоп. Сюда... Теперь сюда Этот сюда Эти два меняем местами Теперь эти два меняем местами А это добавляем сюда Неплохо в принципе Башка-то немножко работает Варит все-таки что-то у меня там Прелесть Катридж с раствором Забирай Чудесно Так, э, статуэтку я могу, в принципе, выбросить. Ну, не, не в принципе, а выбросить. там мне больше не нужна. Здесь я могу забрать еще одну гранату, которая нам пригодится. И помимо гранаты здесь было что-то еще интересное. Порох. Много пороха. Ну, пошли. Сейчас посмотрим, что с ними станет. Блин, ну как же я обожаю линейку Resident Evil, Она... Всегда было интересное, невероятное, потрясающее И сложное Ну, загадки Голомки всегда были на уровне И это было по кайфу is range. Угу. А где его охладить? Он у меня остался? Да, он у меня остался Подожди, а где его охладить тогда? Неужели вниз придется спускаться? Опять ты встал, блядь. Ну-ка ляж обратно. Блядь, бестолковое растение. Ну, где там эта твоя бубочка? Я в нее попаду, попал. Похоже, попал. Окей. А где здесь охладить его можно? Где же тебя можно охладить? где же тебя можно охладить похоже нигде Так, тогда мне остается только один путь это спускаться вниз где было охлаждение я предлагаю вернуться сохраниться потому что мы много сделали а то погибать как-то не очень хочется ну, бля, я погиб по собственной глупости Потому что у меня не было ножа Иди-ка, Погуляй немножко, дружочек Где охлаждать дербицид? Бля, какой он стрёмный Так, ладно, я немножко не вдупляю, где мне его охладить. Так таки Так таки, Где охладить? Так, сохранение. Раз. А, эта штучка. А, пистолетные патроны. Почему не револьверные? Почему не револьверные? Ключ. Ключ с биркой. Стоп. Ключ-то я взял. Но так до сих пор его я не изучил Ключ от канализации И нарисованы два коня Север Но no entry zone Север Окей okay. Мне получается в оранжерею и опять вниз Потому что пока я не получу ключ Все, здесь больше ничего нету Значит только Подвал 2 Ну вот он подвал 2 вот Низкотемпературная испытательная лаборатория Хорошо Ага, нет, стоп-стоп-стоп-стоп Куда ты собрался, мой родной? Нам ну, не туда, нам еще рано назад возвращаться Да, ну жалко, чувака Уже поднялся? Но мне кажется, там их много Уже в лаборатории, мне кажется, их много Ах ты, нихера себе, ты шустрый стал Да, ну это вот все Мне кажется, гораздо легче сбегать Просто сжигать Я заберу потом огнемет И устрою бойню С этими ублюдками Фух. Ладно Мы можем двигаться дальше Серверная для нас закрыта Но в одном из мест Я видел такую симпатичную Сука Блядь я... Блядь ааа. Я не хотел пугаться, а я все равно пугаюсь. Какого хрена? Вы, мать его, делаете. Придурки. Мурф. Скорее всего, он нужен будет здесь, но мы его найдем дальше. Цветочки. Давай сюда. В смысле. А, нельзя объединять. Почему нельзя два зеленых и красные? оказалось хорошо что я сохранился так У нас все на месте урок забираем опять да елки палки. А, теперь 27 патронов дали. Замечательно. Ну, пошли. Злана, ну, теперь мы знаем, куда нам просто идти нужно, и все. Лупов в подвал. Правильно? Мы же капсулу уже... Да, раствор уже добавили. Бедняги, бля, меня просто жалко. Ладно, недалеко ушли. А почему меня так... Бля, у меня здоровье на максимуме. Он мне просто сбил его за секунду. Вроде нормально ранил. Ну а ну и ладно, с ними тут не нужно сражаться. Жалко, нельзя просто вот так вот взять и сохранить. Но в этом есть свои прелести. Интикат, Я предлагаю сейчас сделать вот так. Потому что вылезут лизуны. Ух ты, нифига себе на позу кошки сделала. Так, тихо. А ну-ка слазь нахуй оттуда Сука, как я их ненавижу, а Но я скажу, что мы отделались просто испугом Так, нету, нету, нету Значит только сюда Так, здесь мы бегали Тут мы могли подняться наверх, я помню Все, сейчас просто на таланте проходим Даже не двигайся. И не разговаривай со мной. Хорошо. Казалось бы, мы играем в обычный шутер. Но... Блять. Испугаться здесь просто за секунду. За милую душу. На лестнице что-то есть. Потому что она горит красненьким. Она одна вроде была. Так, что-то было. Забирай. Что-то тоже было. Забирай. И тут что-то было. Чья-то записка. Все обратились, стали овощами. А, мы видели. Так, что-то я не забрал. Ага, шкафчики. 15. а у меня еще вон там травичка есть М -м -м. Ну, пусть лежат пока а где-то зомби очнулся почему когда я тогда в тот раз не забрал почему я не сохранился в тот раз ну какого хрена я не зашел просто вот так вот не нажал эту маленькую кнопочку не нажал сохранить перезаписать сохранение и не был счастлив и вместе они были счастливы. Патроны надо забрать. Не, не, не туда не хочу. Подожди, а что там? А, там выходная комната. Ну там кто-то рычит. Кто-то жив остался. Так, здесь мы все забрали. Предлагаю патроны для пистолета дропнуть. Чтобы не мешали. И я, мне почему-то кажется, что вот этот генератор, который мы взяли, его нужно опять же осмотреть. Что-то в нем есть. Потому что мы его попробовали поставить, он не подошел. Соответственно, если он не подошел... Стоп. а надо попасть под волны вот эти Ну все я попал umbrella electric Power Ну там было написано мув и мурф а стоп возможно это здесь такие волны а нам нужно будет подбирать такие, которые нарисованы там. Ну пойдем. Ну пойдем, я готов. И я готов. Ну как, я ни хрена не готов, мне страшно. Но я думаю, это тоже не поднимется. Это он снизу забрал. А, нет, это тот, который на лестнице упал. Этому уже некуда подниматься. Здесь что? Ничего Бля, ну как два лизуна выпрыгнули Ох, сука Вот, сейчас посмотрим Какие волны у Мурф Правильно? Смотрим на волны Видим? У нас должен быть Мурф Смотрим на волны А я не настрою так их никогда в жизни да попробуем Но если я не включу здесь свет Я не попаду никуда А, блять! Че я раньше не посмотрел? Надо похоже искать. Ну вот эти похожие. Нет, не эти. Вот эти. Вот, отлично. Все, мы его ставим сюда. Ай, говорила мне мама, будь внимательнее, сынок. А, мы его и назад получили. Ой, не к добру, все это заработало. Предлагаю посетить серверную. И узнать, что там есть. Питание там мы теперь активировали. А, у нас как раз браслет второго уровня. О, симпатично. И что-то здесь точно надо находиться. Порох Пороха нам мало Нет, есть что-то еще О, Топливо, бля А, и машинка печатная Ёлки-палки, Данечка Данечка А если я объединю Два высококачественных желтых пороха Подожди а, Дай-ка я вот это Стоп Хранить это достать Объединить вот с этим О, Детка, это то, что я хотел увидеть И это я заберу И пока что я думаю, что Бля, дробовик, конечно, дело супер хорошее И максимально нужное Бля, не знаю даже, что делать И патроны для дробовика нужны Ладно, пока оставим А, стоп Забираем надо найти еще одну сумку. Все, супер. Все, я понял, как. Надо было сразу научиться переключаться. Еще один нож. Мне такое ощущение, как будто у меня ножей этих нету. Ну, на, на все случаи жизни будет нож. Но очень много квестовых предметов. Все, мы все забрали. Теперь мы спокойно можем двигаться в комнату охлаждающую. Вот сюда то будет так ну и соответственно здесь что точки да -то есть а место у нас как всегда нет а тут я думаю есть много но у зомби же нету браслетов чтобы сюда проникнуть я надеюсь Сколько в тебя нужно влить свинца, чтобы ты упала? Охренеть. О, я доктор Ли. Прекрасно. Почта война Ли. Отправитель Рик Мендоза. Тема, что он задумал. Поверить не могу, что делать эту урод Картрайт. Угомонись, придурок. Что ж, он тут главный. Пока что. Ладно, тебе случаем не подалась моя спиралька. Там подставка с секретом. Да и знать, когда найдешь ее. А я-то нашел ее. Значит, тебе удалось выбраться на наше совещание. Ладно, не беспокойся. Проверьте оранжерея. Знаешь что, займись-ка лучше, чем то простеньким. Составь бюджет на следующий после будущего год. Всю, чего? На нас напали из погибших. Восточное крыло отрезано. Мост не реагирует на наши браслеты. Где там этот картрайт? Бредс 43 взбесился, в оранжерее сущи ад. Нужно отправить кого-нибудь, пока не поздно Уэйн, что нам делать, помоги нам ответь, пожалуйста Помнишь, Сьюзи? Классная была девчонка Она нам обоим нравилась, конечно, на Ее не, рисо... не интересовали, кстати, я так и не вернулся В эти комиксы игры, боюсь Тебе придется их немного подождать Ну, интересненько Ну, в том плане, что это переписка получается Между двумя друзьями Что мы здесь найдем? Ох морозненько так охлаждаем блин а еще так классно все это you дело показали А вот Леон знал, как ее охлаждать Вообще нужно А если мы неправильно ее охладили Вот что делать Ладно, я думаю, все окей Катридж с дербицидом Супер Комп... Что там? Еще порох Еще порох Да, знаю, холодно так, хорошо, я буду знать, что здесь находится порох Теперь мы можем возвращаться Ну, что-то здесь еще есть? Или нет? Похоже, ничего Тогда возвращаемся Вот мне эти засранцы ад устроили Просто капец. Пошла нагнетающая музыка. А мы, нам это не нравится. Так, ну нам сейчас главное добраться... у нахуй. Постой подумай о своем поведении. Я надеюсь, эти дебилы тоже погибнут. Потому что это невозможно. Блять, не сюда же. Я же здесь забрал эту жидкость. потому что от этих кустарников я не знаю как отбиваться все о да а вот и браслет который мне нужен дисциплинарные меры против меня серьезно ты так травичка у меня есть Блядь, нет! Мне только тирана не хватало. Ох, сука! Пиздец. Бля, я не смог обследовать, потому что тиран напал. Придется сразу бежать на этот мостик. Да какого хрена? Сеньор став. Или он не вылезет? Я хочу назад вернуться. Там был комп. Очень интересный. Да и как минимум сохранение. Давай-ка сохранимся. О вот это потненько получилось. Я в игре нахожусь уже в 6 часов. Так, вот в этой комнате был компьютер. Почта Брайтона, Картрайта. Когда это гнездо превратилось в гнездо шпионов. Три в прошлом месяце и четыре в этом. А, по информации Эгджина, начальство все равно палец палец не ударило. Не санкционировалось применение дербицида в восточном крыле. А, кто-то специально распылил это все. Блять, они просто друг дружку поубивали. Вот, вот и все. Вот что из этого вышло. Вот тебе коллеги, вот тебе друзья, блять. зачем гнались, не знаю, за деньгами. Да, конструкция. Я бы тирана с удовольствием вниз бы сбросил. Чтобы больше его не видеть. Вот чтобы подняться, спуститься вниз, нужен браслет четвертого уровня доступа. Четвертый уровень доступа мы получим в западном крыле. Вест арея. VO3. Или win 3 Как-то так, наверное. Кассета. Давай возьмем кассету. Граната. Эти гранаты-то нужны? А что у меня по ну, Как раз можно выпить траву. Так, но ну тут сразу видно, погулял то, Малыш-тиран. Здесь я вижу все, кроме сохранения. Оружейный ящик. Не, может сохранять где-то здесь есть? Так, пока мы не включим наш генератор... Нам нужен ОС. ОСС. ОС это самый первый, правильно? Вот. Это. Но работать будем? Замечательно, чудесно. Да будет свет. Сказал тиран И в нашу комнатку вошел Биореактор рум Не нравится мне это Стоп Здесь что-то есть В комнате Только что я не, до сих пор еще не понял Она горит красным Значит что-то где-то здесь есть Если горит красным Значит идет исследование Соответственно здесь что-то должно быть А магнитофон Операция Nest. Видимо, следующая часть. 98-й год. О, oh, Lord... мы против него дрались. Мы с ним дрались, это вот он мутировал. Correct, Roger that. Just the samples, then. Let's move. Ну и его сейчас застрелят, да? Когда он будет идти. Не просто так он мертвым остался. Правильно? Ну и что-то с ним случилось? Опа, еще компьютер Вильям Биркин Спасибо за ваше письмо, доктор Биркин Поздравляю, слышал хорошие новости, джип почти готов Умбрелла, вышлите мне данные Снова не беспокойтесь Джейн Дойл, подожди, а кто отправлял? Ричард Б.Е. Ричард Кесслер, а мы Кесслера тоже слышали Джейн Дойл, Кесслер Б.Е. Джейн Дойл И Ричард Кесслер, блядь, какие-то знакомые Пожалуйста, явитесь по повестке Следственного комитета В течение 24 часов очень знакомые фамилии, где-то я их слышал, правда слышал, Биркин, ну Биркин понятно, это этот доктор И Энет Биркин его жена скорее всего, не скорее всего, а его жена Порох спрашивает пороха, пойдем тебя положим Топливо Химический огнемет Я больше ничего А, я понял, почему, стоп Там же граната лежит А, нет, мы за гранату забрали О, хрена тогда Что еще здесь осталось Ладно Где-то что-то спрятали А, травичка Теперь должно быть все, да Опа А, это просто следы А Леон, я смотрю, вообще не боится Типа, биореакторная Сейчас кто-то сверху спрыгнет Либо когда мы будем назад идти Кто-то сверху спрыгнет Охренеть Наблюдение за ростом эмбриона, наблюдение за скоростью размножения, эксперименты с резистенцией. А, и Т-вирус. Вот из Т-вируса, по-моему, была сделана Элис. И не только она. Бля, я всегда это обожал. Это такое безумие прикольное. Так, сюда нужно будет что-то положить. А, нет. Да? Серьезно? Серьезно? Блять, ну не могло же быть все так просто О, сохранение Посмотрим, что сейчас с нами сделают Еще порох Подожди Патроны, первое Надо перезарядить Перезаряжай это раз. Второе. Пленка нам явно сейчас не нужна. В Старсе мы точно сейчас не будем. Правильно? Я так думаю. Поэтому есть резон взять вот это. И взять вот это. Стоп, а у меня... А, все правильно. Объединяем. Ну, 6 уже неплохо. Дальше. Мы убираем сейчас нож. Берем топливо. Достаем, перезаряжаем. По-моему, 200 хватает. Отлично. Забираем нож. Ключ. Блять, не знаю, от чего ключ. Патроны есть, эти есть. Граната одна есть. Здесь что? здесь был еще порох так давай-ка затянем нож закидывай порох хранить так и забираем нож я бы конечно пару ножей взял не знаю что из этого выйдет а ада нас ждет далеко правильно Ну что, тиран, я тебя сейчас увижу, нет? 32 патрона у меня получается? Конечно же! блять, а вот и Биркин Ну все, это босс-файт, правильно? Это Биркин Going on? Sorry, William. But... Это его жена, это же Эннет Биркин. Uh... Это она чем его так? Почему? Ты тоже обо всем. С самого начала. Вам не просто не уйти. Ну он сам себе его вколол, блять, и вот и началось. Блять. Блять, ну я просто сломал нахуй. А нет. Ебать, он еще он еще жестче стал. Это хрень хуже, чем тиран. Almost fine. Так, я там что-то вижу. Пока нихера не понимаю. А, у него за спиной, блять Блядь А хилок нету, наверное, да? У меня одна есть И то, и то пистолетные патроны А на груди рассадник, я понял, так выбрать. Пизда. пиздец Если у нас сейчас не получится его убить Что он делает Спрей Бля, пистолетный патрон Мне нахрен это не надо О, блядь, вот это ты боканул, дядя Бля, разбушевался, блядь. Сучара. Все. Блять, я смог победить его. Охуеть. Вот эта серия. Это что? Давай. Я сейчас позабираю сначала все, что здесь есть. Потом уйду отсюда. Правильно? Правильно. Бля, вот эта серия 45 минут хорошая. Еще и битва с боссом. Крутая получилась. Ну я думал, нам пиздец. Ну без хитпоинтов, типа ты не выживаешь. Было бы больше гранат? Можно было бы просто забросать его. Почему-то мне подсказывает Чуйка, что он сейчас все равно встанет Но Ада Ада же, по-моему, нас обманет И наоборот заберет Вирус с собой Так, вон там еще патроны лежат И все Да, все Давай ли он на подъемник а у нас есть что по хилкам? Вообще ни хрена А, он же ей там сломал все внутри вот и я о Том же. Вот так по-моему, вирус. миру конец. Мы помним, что случилось. Мы смотрели Обитель Зла, Последняя Глава. Мы помним, что там было. Ну что, Леон? Действия. Твои действия. Отсюда нужно сейчас быстро выйти и сохраниться. Все, ребят, туда сохраняемся. А где, сохран... а где можно сохраниться, блять? А где можно сохраниться? Mm -hmm. Походу нигде уже не сохранимся. А, вот она какая хитрая я как Это раз о тебе думал, и я тоже и начинал беспокоиться. Я совсем справился. Прежде чем мы сделаем Почему ты не мог просто отдать Но у них с Адой всегда будут такие сиси, муси, пуси. я так Блять! Нахуй вирус, правильно! Все правильно Аннет сделала, блять, Аннет просто. Но если она заражена, она выживет. Ада не погибнет, мы за Аду много раз играли и видели ее. Еще как стоит. Блять, она не может погибнуть Она точно выжила ли он что деле 10 минут на это а почему вниз о что происходит Это ж типа, когда все сжигается, да, у них там, по-моему, такая процедура. И просто пройдет взрыв. Но не стоит забывать о Тиране. О нашем лучшем друге, про которого мы-то не забыли. Или нам дали 10 минут, чтобы мы еще попутешествовали, блядь. Спасибо, мне больше путешествий не надо. Бля, мы ранены. Ну, он выглядит максимально шикарно, красиво. Это Джилл Валентайн была? Claire. А, это Клэр! Леон? Ты тоже здесь! В четвертой, нет, в шестой части, Resident Evil 6, часть, 6 э Леон вместе с Клэр начинает кампанию, с Клэр Это тоже круто. Леон, Она уже не услышала тебя 9 минут до взрыва. Так, сохранение. Но я думаю, надо заканчивать. Правильно? Блядь, мне уже ни хера, походу, не надо отсюда. А вот это надо. Бля, мне только вас не хватало. гуляй сука нахуй нахуй вас растения ебаные я надеюсь вы больше никогда не встанете ой это хорошо это мне надо Вниз. 8 минут до взрыва давайте тирана блять тирана то не было давно блять ну конечно же нет брат это не шутка нахуй это тиран я блять так и знал что эта раз здесь будет даже не вставай нахуй Мне вечно этой жизни не дает этот тиран. Сука, ну конечно же, блядь. Ну, по-моему, тиран же это просто управляемый типа мутант. Ну хоть немножко мы от него отделались. Я просто вспоминаю тиранов Откуда? и из из анимационных фильмов, рецензировало и прочих. Бля, это капец. Я не знаю, что мне отсюда надо, блять, наверное ни хера. Лифт, лифт надо. Заебись. А, вон они лежат Блядь, серьезно? Бля, где-то тиран уже стоит Сейчас будет просто беготня с уклонениями А, это я еду на лифте. Ебать, ты что? Это ускорение для лифта. Бис, серьезно нахуй. А как мне против него сражаться, уклоняться? Короче, на этой ноте мы сделаем паузу, и потом мы сделаем финальную драку. Правильно, правильно. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, рассказывайте друзьям и делитесь впечатлениями от прохождения игр в комментариях. Я желаю всем крепчайшего здоровья, хорошего времени суток и благодарю вас за просмотр. До скорых встреч, мои дорогие, и всем пока.